Равнодушие горше самой измены, Когда боль, разбиваясь о пустоту, Задевает собою немые стены твоего только сердца, Ускорив стук, Когда в жизни совместной тебе нет места, Когда все, что роднило вас под откос, Оставаясь женой, ты его невесте Не покажешь ни мук, ни ревнивых слез. Все вопросы, что в сердце невольно зреют, Ты развеешь по ветру, как семена. Станешь духом сильней, а душой мудрее, Ведь ему не любовница ты, жена. Молодая, с глазами пугливой серной, увлекла. Ну скажи, не бывает с кем? Позабыл он в тот миг, что такое верность. Ты позволишь уйти ему насовсем? Чтобы призрак разлучницы между вами горделиво стоял ледяным столпом, чтобы то, что подарено небесами, кем-то было отнято, сдано на слом, ты ведь знаешь, что страсть не бывает долгой. Все, что жарко пылает, быстрее сгорит. И твоим остается священным долгом сохранить то, что теплится там внутри долготерпит любовь. И, конечно, сможешь. Ты простить ему этот тяжелый грех. Это трудно, безумно И крайне сложно. Только нужно простить его Ради всех. Ради ваших счастливых десятилетий. Ради тех, кто изменою был сражен, стать одною из многих на этом свете, переживших предательство, сильных жен».